можно дать такой вот совет, то есть нужно полностью, абсолютно осознать а, с момента, когда ты вот хочешь покурить, вот ты почувствовал, вот я там хочу там покурить, там. когда ты тянешься за этой сигаретой, когда ты вот и все это нужно очень внимательно осознавать, то есть состояние, когда это зародилось, состояние, когда это происходит, состояние, когда это произошло, вот. Также с какой-то там не очень здоровой едой. Ну, это же все обнаружили, что если еда не подходит нашему телу, но у нас есть пристрастие, какое-то вкусовое, мы там заедаем эмоции или еще что-то. И а, осознать, вот вы же знаете, что вы поели, и где-то на глубинном уровне чувствуете, что телу плохо, оно как бы не очень себя хорошо чувствует. Ну вы опять едите, опять ему плохо, опять едите. Потому что вот, э, да, сформировалась эта привычка привязанность. И если внимание туда направить, то вы в момент осознайте, мне этого хочется. Вы едите, да, так, я осознаю, вот вроде там вкусно, а или уже вкусно И э, поели, вы чувствуете, вообще я себя чувствую отвратительно. А зачем же тогда это ем? Вот, вот это внимание, присутствие осознания может изменить а, какие-то вектор с мелочей и это все по аспектам может определяться там в семье на работе в выборе специальности в занятии То есть, да мы возвращаемся То есть, а, а, практика должна стать в каждом мгновении вот чем вы ни занимались ваше внимание внутрь, и вы осознаете. Вот вы осознаете, как приходят разные мысли. А они, их не вытеснить из нашего сознания. Это естественные ветры. То есть ветер дует, мы же не пытаемся его. Но есть заблуждение такое легкое, которое люди начинают заниматься практикой. Они считают, что вот все мысли – это абсолютное зло. Их нужно заблокировать, их нужно вытеснить. Это мысль, которая пытается это сделать. И здесь не нужно это делать. Нужно понять, что вот есть пустота, тишина. Есть движение в этой пустоте, проявление. То есть проявление нас, проявление звука, проявление событий. Вот мы видим, это вышли из этого зала, уже видим другое. Всевозможные проявления. Вот. И... Все состоит из проявлений, явлений энергетических и пустотного пространства, в котором это происходит. Вот, это можно обнаружить в любом своем действии или бездействии.